Сегодня мы только сделаем первый шаг. Когда вы начинаете работать с абортированными детьми, не только абортированные дети ваши приходят, но и приходят абортированные дети вообще всего рода. Когда вы начинаете работать с родом, то род очень благодарный это дело отзывается. И очень, бывают очень интересные ситуации. Будем начинать, устраиваться с поудобнее, а приготовьте сразу носовые клотки, салфетки. Потому что это нелегко будет для многих. А глаза можете закрывать, можете не закрывать, как вам удобно, как хотите. Если вы сидите, то поставьте стопы на пол, а ладони раскройте. Ничего не держите в руках. Просто положите рядом то, что может быть вам понадобится. Может быть, вы можете смотреть на плане свечи, если вы зажгли свечу. Может быть, вы можете закрыть глаза. Вы можете делать, и действовать так, как вам комфортно и удобно. Потому что именно сейчас, именно сегодня мы будем с вами работать, каждый, со своей душой, со своей болью. По своей ситуации и только от вас зависит насколько успешной будет эта работа я только лишь вас проведу туда куда может быть вы еле заглянуть можно сделать глубокий вдох почувствовать Теплое дыхание вырывается наружу, и можно дышать глубоко, комфортно. И вы можете слушать мой голос, можете не слушать, и все, что бы с вами не происходило в этой практике, это нормально. Вы можете плакать. Можете кричать. Можете страдать. И в какой-то момент, после того, как уйдет часть боли, вам станет легко. Вы можете просто спокойно дышать. Чувствуя, как тело благодарностью отзывается на ваше предложение расслабиться погрузиться куда-то внутрь себя может быть в свои воспоминания может быть просто какое-то приятное легкую дремму может быть вы можете представить себе, Какое-то удивительное, прекрасное место на Земле, в котором бы, может быть, вам хотелось побывать. И, может быть, вы можете представить себе какой-то волшебный, параллельный мир, в котором возможно все. Возможно все просто потому, что это не этот мир, а мир нашей Души. И те законы, которые действуют в нем, всегда готовы пойти навстречу и предоставить вам самые лучшие возможности для того, чтобы ваша жизнь стала лучшей. Стало интереснее, стало счастливее и просто дышите. Вы можете закрыть глаза, можете не закрывать и вам сознательно ничего не нужно делать, просто глубоко дышать и идти вслед за своими воспоминаниями о вашей жизни. Двигались куда-то вдаль, куда-то в вглубь, вспоминая может быть что-то хорошее, все, что случилось с вами. Просто двигаясь в своем внутреннем зоре, может быть как если бы это было обратное кино, кино задом наперед. Я могу шла не вперед, а назад, Все глубже, глубже погружая вас в эти чувства, в эти эмоции. И, может быть, в какой-то момент вы сможете подойти издалека и посмотреть на себя то, в тот момент, когда вы сделали именно то, что, может быть, сейчас бы никогда не сделали, а именно сознательно лишили себя ребенка. Вы можете посмотреть на ту женщину, на то, как она выглядит, о чем она думает, чем она живет, каковы ее желания, устремления и цели. И может быть с высоты вашего опыта с высоты вашего возраста вы поймете, что что-то было неважно, а что-то было очень важно, и может быть, что именно в этой точке каким-то неким образом кардинально изменилась судьба и жизнь этой женщины. И вы можете подойти поближе, может быть, почувствовать на месте этой женщины. Почувствовать острее то, что чувствовала она, когда она решила сознательно лишить себя ребенка. И это произошло. Это того никуда не деться. Это то событие, которое было совершено под влиянием ли чувств, эмоций, или бездумно. Это не важно, потому что самое высшее исполнение в этом мире – это возможность. Возможность зачать и выносить нового человека в этот мир. И просто почувствуйте, может быть, то, что она еще тогда не понимала. Более ее тело, более ее души. и идите дальше, внутрь, глубже, идите внутрь, внутрь этого тела, в другую в этой женщины, попробуйте ощутить, что это животворящая лона Лишилась того, для чего она предназначена. Лишилась возможности. Лишь отпечаток остался внутри. Отпечаток не сбывшихся надежд, не сбывшихся желаний, не сбывшейся жизни. Как это – переживать то, что должно было быть и было лишено возможности жить? И идите еще дальше, еще глубже и попробуйте почувствовать душу, боль души этого ребенка, который пришел в момент зачатия к этой женщине. Почувствуйте боль, боль души которая стремилась, которая желала, которая хотела, и чьи желания, устремления и мечты к жизни были прерваны таким жестоким способом, чьим желанием никогда не дано будет осуществиться, чьи мечты никогда не сбудутся, чьи глаза никогда не увидят яркий свет солнца, радугу, зеленые листья, чьи руки никогда не потрогают горячий песок, не окунутся в прохладную воду, чье сердце. Никогда не познает любовь и наслаждение. Не сможет испытывать горечь надежды и разочарования. У тела, чьей души будет лишь темнота и пустота. Попробуйте почувствовать этот момент. Когда вся вселенная взорвалась и исчезла, так исчезли все возможности быть осуществленным в этом мире. И идите дальше за эту гул, за эту точку за это окончание. Идите вслед за этой душой, вслед за своим ребенком. Попробуйте найти эту душу среди миллионов таких же душ, непрекаянных, любимых, отверженных. Попробуйте увидеть этого ребенка, каким бы он стал. Просто позовите его. Просто позовите его. И его душу, и он откликнется и с радостью придет к вам. Какие у него глаза, какие у него волосы. оно выглядит, на кого похож. Просто посмотрите на него, на этого ребенка или на этих детей, которые были лишены возможности просто жить, плохо или хорошо. Но есть огромная разница. Между жить и не жить. Между жизнью и смертью есть удивительная разница. Тогда как между хорошо жить или плохо жить, разницы нет, потому что человек все равно живет. Наша вот может мечтать, надеяться и верить. Просто посмотрите на этого ребенка и в его глаза. Возьмите его за руки. Мысленно немете его. Прижмите к себе. И скажите, может быть, то, что вы никогда не решались ему сказать что, может быть, давно откладывали, что, может быть, уместно будет сказать ему именно сейчас, принимая полную ответственность за свои действия в прошлом. И когда вы произнесете эти слова внутри себя, то именно тогда вы увидите, как радостно вспыхнут глаза вашего ребенка, что он потянется к вам, не осуждая, не виня. что самым огромным желанием его будет то, чтобы вы жили, то, чтобы вы осуществили что-то за него. Может быть, даже он скажет вам о своем желании. И, может быть, вы почувствуете. Какие-то ощущения или чувства, которые он захочет вам передать. Вы почувствуете его огромную душу, его безмерную любовь к вам, как к своей маме. Хотя это случилось так ненадолго, так коротко была эта связь. Но она была настолько сильной, насколько она может быть между мамой и ее ребенком. И вы можете сказать, я да, твоя мама. Может быть, о себя, может быть, услуг. Еще ближе еще больше обнять а своего ребенка. Может подгладить его по голове, что-то ему говорить, может он будет говорить что-то вам. Вы можете сказать ему, ты мой сын или ты моя дочь. И я назову тебя. Дайте этому ребенку то имя, которое вы давно хотели дать одному из своих детей. Вы насколько легче становится душа когда мы принимаем то, что совершено, то, что не может быть изменено, но то, что может получить огромное облегчение, когда мы принимаем то, что мы совершили и на что мы можем нести ответственность. огромное чувство любви, как перенос шаг глаз спадает, и мы видим того, чью жизнь мы прервали. Мы принимаем его, как своего ребенка, где-то глубоко, глубоко, в глубине своей души, давая ему Душевое духовное существование, духовная жизнь и возможность жить и быть рядом с вами. Всегда рядом в нашем сердце, в нашей душе, без тени сомнения, без страха и зублёв. Чувствуя огромную любовь этого ребенка бесконечное, бескрайнее, к нам, чувствуя огромное сострадание, желание помочь, желание исцелить израненную душу, израненное тело. Просто примите это, примите ваши души почувствуйте как темнота отступает как становится легко спокойно как если бы огромный груз упал с плеч и больше не нужна эта тайна и не нужно ее хранить в какой-то момент вы можете попрощаться со по своим ребенком, понимая, что вы вернетесь сюда еще не раз. И с этим чувством спокойствия может быть легкостью. Можно потихонечку возвращаться сюда. Сделать глубокий вдох. Пошевелить пальцами рук. Но можно потянуться и возвращаться сюда. В эту комнату. К нам. Сделав первый Огромный шаг на себя, своей души и этого удивительного, прекрасного ребенка.